Я приветствую вас, дорогие телецы, с вами астролог Таша, и это гороскоп на август месяц. В первой половине августа тема дома и вашей семьи будет основополагающей и несущей радость от общения со своими родными и близкими. В период августовского новолуния 2 августа можете инициировать любой новый проект преобразования вашего жилища непреодолимое желание заняться улучшением своего и без того прекрасного ландшафта вокруг надо закреплять сильной энергии Луны. Август это время для желанного отдыха, домашней работы в радость, время для принятия гостей, светского образа жизни, где вытельцы сможете показать, насколько вы рачительные хозяевы с прекрасным чувством вкуса. Милые тельцы, август даст вам возможность в спокойной обстановке пересмотреть свои планы на жизнь и внести в них определенные существенные корректировки. Постарайтесь немножко меньше делиться своими целями и планами с друзьями. Мысли также имеют желание созревать, чтобы сбыться. Если же вас не поймут друзья или коллеги по работе, не обижайтесь на них. Постарайтесь сами помочь им своей вовлеченностью в их дела. Августовская погода приподнимет эмоциональный уровень тельцов, и у них появится желание что-то изменить в своей налаженной работе. Возможно, эти перемены не будут лишними и тельцы смогут качественно преобразовать свои цели и планы. Если вы давно жаждали перемен, внимите мне. А август как раз тот месяц, когда вы можете не бояться ухудшений. Расписывайте свой график необычными для вас мероприятиями. Ваша ортодоксальность захотела динамики, позвольте ее в себе в срезе развития вашей профессиональной деятельности. 18 августа опасайтесь конфликтов с коллегами. Ни к чему хорошему они не приведут. Лучше запланируйте на этот день. Мозговой прорыв в делах, которые давно уже требуют вашего решения. Финансы Тельцов в основном стабильны. Хотя придерживаться легкой экономии все-таки не помешает. В августе возможны приличные траты на большие запланированные покупки и незапланированную недвижимость. Следите за ценами и не упустите свой шанс, если вы хотите что-то приобрести. Также у вас есть возможность помочь своим взрослым детям, определиться с их личными заработками или дать им возможность подрабатывать у вас или вместе с вами. Рекомендую больше времени уделить не только беседам с ними, которые покажут вам направление ваших будущих совместных действий, но и работе, которая сблизит вас. Но будьте осторожны в привлечении заемных средств, помещение денег в оборот. Марс и Сатурн восьмом говорит о возможности не совсем удачных заключений сделок, страховых или нотариальных договоров. Не для свободных тельцов, а август время знакомств, получения ментального и физического релакса. Как никогда телец окунется в своих любовных делах, где может запутаться основательно. Самое главное – все свои любовные комплексы отложить в сторону и учиться доверять своей интуиции. Помните, никогда не поздно учиться доверять людям. Только отдав, нужно получить взамен. Встреча может произойти в любое время суток, так что будьте готовы всегда. Для женатых тельцов за внешней стабильностью пришло время а для проявления ревности, иногда каких-то субъективных придирок, подвохов. Но ваша любовь может дать и необычный прилив сексуальной энергии. Так что выбирайте, что вам больше по вкусу. В 20-х числах августа есть большие опасности травматических ситуаций. Не едьте в незнакомые или труднодоступные места. Обратите внимание, конечно, и на местонахождение ваших детей в эти дни. Лучше запланируйте совместный досуг с ними. Ну а всем, кто планирует иметь детей, рекомендую приступать к их деланию. Возможны все доступные методы подотворения. Беременным же этого знака надо строго придерживаться своей диеты и процедур гигиены. Постарайтесь не потерять себя за своими страстями к еде и сладостям. При общем фоне неплохого состояния здоровья для твецов, август все же несет опасность ухудшения здоровья в результате пластических вмешательств. Займитесь лучше спортом, своим досугом и увлечениями. Поездки же лучше планировать в 3 декаду августа и тщательно к ним готовиться и сделать все необходимые страховки. Ну а что касается автомобилей не помешает сделать лишний раз диагностику во избежание нежелательных поломок. Возможно, стоит подумать и о том, чтобы вообще применять машину. Лето в разгаре, но оно, как и время, имеет свойство быстро заканчиваться. Я призываю вас ценить каждую минутку тепла, радости, которую оно несет вам. Выезжайте при возможности чаще на природу, наслаждайтесь буйным цветением, насыщенной зеленью, играйте с ветром, кушайте плоды. И, естественно, наслаждайтесь этим состоянием, любите и будьте любимы.